Добрый день, дорогие друзья! С вами на связи Лотникова Лёля. И сейчас я вам покажу, как отменить подписку на Wellness. Итак, вы заходите в свой личный кабинет, заходите вот в этот раздел «Заказы», кликаете на него, и слева есть перечень значит, опций, и кликаете на «Подписки Wellness». Сейчас вы перед вами... Сейчас перед вами высветились все подписки, которые у вас существуют. Как вам их изменить, удалить? Наводите мышкой на подписку, которая у вас есть, вот на эту, навели, и перед вами открылись подписки, когда и как вы их получали. Если вам нужно удалить, вы кликаете на слово «удалить». Если нужно изменить, кликаете на слово «изменить». Итак, каждую подписку, которая у вас есть, все, на этом все очень легко и просто.